Я Отачив резину на свою модель, чтобы она у меня поехала и я ее смог настроить и пытаться выиграть гонку в дальнейшем. Что это означает? проточить резину. А, сделать ей нужный диаметр для данного класса модели. То есть вы их отточиваете из каких-то заготовок? Ну, с, да, с помощью вот э, ш, э, шлиф машинки и такой специальный. Резины, да? да, но это специальный кусок резины, не просто там. А -а -а паралон. Это является частью спорта? Да. То есть человек должен сам изготовить резину? Или да, он должен сам изготовить. И машину он себе должен сам изготовить. И... Ну, с нуля все... из каких-то заготовок или из конструктора? Все из, ну, смотря... ну, из нуля. Там дается набор деталей из стеклотекстолита, на котором размещены детали модели. Сначала мы их выпиливаем, а потом с помощью заклепок их Скрепляем, перед этим просверлив отверстия в нужных местах. Потом мы подключаем электропровода, мотор. Затачиваем резину, ставим ее, ставим специальный ТК-съемник с щетками. Припаяем провода к ТК-съемнику и к мотору. Делаем кузов и можно ехать уже на трассу. И уже пилотировать и учиться управлять моделью, чтобы она показывала достойное, достойное время круга и могла составлять как конкуренцию на трассе. Уже... Максим. Максим. Ты уже трасс -машину? Начал, до конца, да, конечно, у меня там около 4 пяти моделей. Для чего Ну в разных моделях разная конфигурация, разные там шасси, разный мотор. Это очень тоже влияет на быстроту или скорость модели. Разный мотор. Мотор бывает спортивный, бывают вот обычные, когда вот ставим на первые модели, они так называемые фалконы. Они едут для новичков стабильно и не очень быстро. А потом уже после чайника мы делаем другие модели ставим туда более спортивные моторы, которые ездят несколько раз быстрее, чем Falcon. У этих машин есть какие классы свои? Да, свои классы. Есть классы, которые ездят Какого на куча? жестяных Если она не умышляет, шасси. То она есть, падает. которые вот на текстолитовых. Вот. Всех ну, классов на них да? Ну, классов очень много, там около там, не штук десяти или даже, может быть, больше. Ну а так у меня не все, там, но есть и текстолитовые, же, и жестяные, которые в вот, шасси. Ну да. так. Ты давно что-то хочешь? Да, уже вот четвертый год снимаюсь. Вот. Нас переселяли. Сначала были в школе, потом сюда вот поселили стереваться. Обустраиваемся заново, забираем нашу. В школе, ворот, ворот, ворот, ворот, ворот. Нет, это был еще в первом микрорайоне, там в инации а вот. пятнадцать Ну я там учился и, как бы, там в третьем классе это было. Мы ходили еще на продленку, еще был маленький. Нас потом повели в старшую школу. У нас типа школа была большая, разделилась на младшую и старшую. Нас этот повели вот туда, вот к, к Александру Александровичу ну, открылся кружок. Нам все показали, рассказали, дали попробовать машинки тренировочные, которые там на стенде стоят. А, некоторым понравилось. А, некоторые на следующей неделе пришли, записались и начали ходить. Кто-то уходил, сделав первую модель, кто-то оставался. Но оставшихся было немного, но вот, я один из них. Сколько у вас вот. Сейчас, сейчас, вот, примерно ну, человек пять. Вот, пока что там некоторые там кто-то болеет, ну, зима, кто-то там в семейным обстоятельствам не может. Ты собираешься ехать в Тирске? В да. Да, собираюсь, если вот, мне мама разрешит, все деньги там соберем. Ну да, можно поехать. Поешь один. Не, ну, с командой, с тренером, с Александром Желаю удачи. Спасибо. По идее, когда мы едем на какие-то соревнования там, в другие города, по идее, туда должны ехать ребята, которые были лучшие, которые отобраны на местных гонках, а местных гонок у нас нет. У нас только вот внутри кружковые, следующий уровень уже все российские. То есть ближайшие события в Кирове, туда из всех команд Москвы едет только ваша Других команд в Москве нету. Я не знаю, что делать, чтобы мы не единственные. Я говорю, ребят, ну сделайте, у вас трасса есть, ну, ну порвите нас, чтобы мы вот просто вот раскатайте на своей трассе. Поездки на пожертвования я решил попробовать фандрайзингом на соревнования набрать. У меня зарабатывать на детях, получается, с детей какую-то зарплату, которая вот зарплата, а не карманы расходы. у меня так и не получилось ни разу. Вот. На самом деле я давно этим занимаюсь. Вот. я, в общем изначально кружковец, потому что меня вот 8 лет, меня мама привела в автомодельный кружок. Это был 1987 год. Дорогие комрады, приглашаю вас помочь донатами отправить единственную в Москве команду по трассовому моделизму на соревнования в Киров, которые пройдут в ближайшее время. Ссылку на донат смотрите в описании. А подробное интервью с их тренером Александром, очень необычным человеком, ждите на моем канале в ближайшее время. Если вы думаете или хотите работать с детьми, то к просмотру обязательно. И конечно, если заинтересовались. Записывайте детей в кружок и записывайтесь сами.